Некому ничего ли. Помолчу. Привет <с³> um всем. Короче, в институте рака сижу. Хочешь покажу? Осветил. Смотри, это у них столово. Это залупа здесь. Все рассыпано. Все что ты там делаешь? Что я делаю? Лечусь. А запах здесь в столовке. Да, вообще, наверное, по всему отделению. Такой, как будто на нассали. смешались с какой-то химией. И вон такая стоит. А, палка зачем? Да, не знаю. Пока не скажу. В общем, охуенщик здесь. Я с 7 утра. Здесь очередь занял. Ибанулся просто. Человек сто было в этой очереди. Мне в один кабинет там буквально две... Я понял. Буквально две подписи надо было поставить. На оформление. Не знаю. фото оформили, теперь жду. Пока мои документы передадут врачу, и от меня дальше будет оформлять. Короче, херня какая-то. Часа три уже сидишь, ничего не делаешь. Втыкаешь. Толком не выспался. Вчера в четыре утра заснул. Даже, наверное, не заснул, а просто задремал. В общем. Ну идем. Да, Цетрис будет ставить завтра. Завтра должен быть первый курс. Я уже заказал. Завтра надо будет забрать его. Не знаю, блин. Было бы, конечно, нормально, если какие-то друзья с Абалони подъехали, забрали. А мне ехать завтра с утра на Абалонь. 130 штук в кармане вести. Чтоб купить. Три флакончика по 50 грамм. Вот так вот. Не знаю, еще вроде какая-то химия должна быть. Не знаю, что -то. выпишут, где выпишут. Дадут ее на шару, либо скажут, покупай. Жду врача, пусть мне объяснит, что и как у них тут делается. Если бы кто-то хотел бы этим заняться, я бы передал мне деньги. Сегодня, сегодня у меня целый день за трахон в центре города буду. Сейчас я сдам вот эти все здесь документы, поеду в центр. Мне надо забрать одну справку на Золотых Воротах, потом мне ее надо завести в Министерство Здравоохранения, чтобы меня поставили на очередь на лечение за границей. Вот так вот. Вообще-то, как у меня было, это Министерство Здравоохранения, там есть перечень документов, и в одном из... Ну, перечень есть, и один из документов, мол, твой заработок за год, что-то такое, пенсия, заработок. Но ну, я принес свой заработок, мне говорят, еще родители приносили, но это полный бред, мне 23 года, они хотят видеть, как моя ну, семья, ну, это нужно, наверное, не семья, в 23 года. 23 года там дети, жена, семья, не мама а с папой и брат. Я говорю, мол, вы что, с ума сошли? Давайте, может, еще бабушка с дедушкой привезти вам. Сколько кто получает за... и так далее. Ну, бред. В общем, поссорился слегка. Принес им документы. Сказали, в очередь не поставят, пока не принесу вот этот документ, который сегодня должен занести. Просто в пятницу не успел. Бегал по всему Киеву, не успел его... Не то, что я не успела а люди, те, которые его делают, не успели печать поставить Ну, в общем, минутное дело, они это растягивают на часы Надеюсь, они сегодня успеют, сказали, после двух позвонить Будем звонить, узнавать Да, но там же, по Конституции Украины Если лечение в нашей стране невозможно Гражданин Украины едет за границу на лечение и по конституции, но бесплатно, ну тоже, как ты понимаешь, вот это лечение, чтобы добиться, чтобы куда-то выехать, это тоже такой головняк, это раз, а потом еще не факт, что примут решение, что ты нужен, что тебе именно нужна помощь. Вот для чего они собирают справки о доходах, для того, чтобы знать, насколько ты мажор, не мажор, насколько ты можешь позволить себе вот такое. Я ж вот эту пятницу ходил главному гематологу Украины выходит заходил. Он мне направление дал. Направил меня, ну, я не знаю, он так, типа, чисто с башки наугад выбрал клинику, направил меня в Беларуси на лечение. Не знаю, по каким, ну, он реально без всяких принципов, без всяких идеологий. Так, что знал по рукой, что и написал Беларусью и ориентировочную сумму. Там написал 115 тысяч долларов. Ну, это тоже такой бред он не узнавал об этом ничем то есть а если я захочу в другую клинику, мне надо опять к нему ехать привозить документы, что вот с другой стороны, допустим, клиника хочет меня взять на лечение и прислали мне там счет и так далее тогда он должен переписать, а потом этот документ я должен занести обратно в Министерство здравоохранения, и они будут там заново рассматривать его как вариант, ну, в общем пока, что время не терять чтобы я там в очередь стал потому что там очередь тоже пиздец, как долго идет. В Белоруссии, да, геморрой картошки лечит. Но решил это заняться, поскольку в среду я узнал, в четверг я одну справку в пятницу во вторую справку. А, там, в среду тоже пару справок взял. Ну, в общем, застарался как можно максимум оперативно это все сделать. И все равно не успел в пятницу. Чисто не успел, потому что в пятницу все все чиновники у нас до без пятнадцати пять работают и вот прибеж... ну, я реально в последний кабинет зашел без 25. хорошо, что еще женщина была такая более-менее более современная и мои документы, которые я сдал, к у меня на руках не было, хорошо, что они у меня еще были в моем друг -боксе. я успел сфотографировать их и она их просто распечатала ту фотографию, которую я принес, и прокатила как за документ. Ну, как бы там не совсем была фотография, там был отсканированный документ. То есть я с помощью телефона отсканировал, с помощью софта там убрал все лишние детали. Ну, грубо говоря, была изначально фотография, но все равно пошла как документ. В этом плане повезло. Блин, забегались мы тогда, конечно, с отцом. Пробки еще были такие сумасшедшие в Киеве, пришлось машину оставить на станции метро. Вот там, где этот транспортный колледж, в Васильковской вроде. И поехали на, на арсенальную, оттуда потом спустились вниз, к золотым воротам пешком пробежались. А потом еще оказывается, что это не туда, куда нас послали, еще надо было чуть дальше пройти, еще там пару километров. Вот такие вот пироги бегали, в общем, по Киеву. Вообще какая-то ерунда творится. Не лечение, а какие-то квест. Это как Это сейчас популярные всякие комнаты. Там, где ты заходишь и ищешь себе выходы из ситуации, которые они тебе придумывают. Вот такая вот у меня сейчас ерунда бегаешь. Туда, туда. Дети подешевле лекарства, эти взять, где, где примут, кто может еще. Да, давай, них пока. А что ли еще? Да, лимфатическую систему, наверное, так правильно сказать. Лимфомохвошкинами. Так что не знаю. Заболел в том году, уже где-то полтора года прошло. Думал, легко отделались. Мне там сначала пару курсов химиотерапии прописали, сказали, что в, ну, типа, в 20 веке эта болезнь на раз-два. На RS2 заканчивается. Что там ну, тоже была такая же? Лимфома. Вот. А я 8. Я сначала мне тоже сначала 4 сказали пройдешь АБВД. А потом я сделал ПЭД а Мне сказали, что еще наверное 2 сделаем. Сделали еще 2. В общем, 6 сделали. Потом сделали лучи. А лучи все обучали, там среди стены обучали подмышки, шею и селезенку. В общем, нормально пооблучали, где-то полгода облучался, каждый день видел. А потом, вот, да, а потом сделал еще ПКТ, думал, что уже все, типа, харе, дома валяться, хары бездельничать, и думал идти на работу, вот так вот. Сделал ПКТ, они говорят, нифига, твоя опухоль вообще особо не изменилась. Пришлось идти на вторую линию химиотерапии, прошел два ТХАПа Вообще там месяца два валялся, как, не знаю, как кусок говна какого-то, если честно Ну, не то, что два месяца там ТХАП прошел, потом 10 дней валяешься, приходишь в чувство Потом не 5-7 отдыхаешь, потом еще один, вот так делал Сделал КТ, вы сказали мега супер, типа ответ хороший Думали уже идти на трансплантацию, на, на свою от моих клеток. Но там, что врачи залупились, сказали, мол, давай еще два курса химии пройдешь. Прошел еще два курса, делаю коты. <пишут>, Пишут, что типа особо ничего не изменилось. Я как бы в шоке. <пишут> еще вышло так, что мне коты делали, и настолько ошиблись, что просто пиздец. Там что на сантиметров пять ошиблись в показаниях. В общем, тоже охранял. Так что, если ты делал КТ там, в Докторе Филине, если ты с то будь аккуратен. Там есть такие врачи, которые просто охуевают. Я с них охуеваю. Ну, можешь сойти, можешь найти меня ВКонтакте или в Фейсбуке. И увидишь, я выкладывал... Яковенко, вроде врача зовут, который мой КТ делал. Там есть вот Доктор Филин, я делал на Паласе Украины. Там есть два врача, на каких я помню, это Сычева и Яковенко. Сычева более старая женщина, Яковенко более молодая. Так, Яковенко мне поставила, что размеры моей опухоли 13 миллиметров, ну, в общем, маленькие очень. И я же с этими размерами пошел к врачам, и они от них отталкивались. А Сычева потом пересмотрела, ну, потом, это, наверное, полтора месяца прошло. А, понятно, ну, тогда не буду тебе рассказать. Ну, в общем, посмотрела и поставила, что там не 13 миллиметров было, а 55. В общем, ну, ты понимаешь, какая разница, это пиздец просто. Вот так вот. Думали делать не трансплантацию у нас в Киеве. Mm, выходит. выходит, передумали. Сейчас буду делать э, этого, как это называется, ацетрис. Ну, ты, наверное, слышал, мега дорогой препарат. Не знаю, там, пока что бабался на один, на второй курс, хватает, а там хуй его знает, откуда деньги пойдут, 6 сантиметров под мышкой. Ну, не знаю, у меня вообще, в принципе, подмышкой ничего не было, у меня только на шее вышла такая шишка, ее вырезали, и потом после АБВД она пропала, в принципе, а в средостении так и не, и не пропала, там какие-то были метастазы, они по пропадали, такады а, ну такады это же есть, это их дистрибьюторы от C3, насколько я понял ну если я не ошибаюсь ну да О, может ты тогда мне расскажешь, как долго у них эта акция будет действовать, две банки покупаешь, третья в подарок а то ну, сейчас типа одна эта банка у нас в Украине стоит 64 тысячи гривен ну это сколько да, спрашивать надо. Да я у них спрашивал, как бы, звонил. Понятное дело, что мне не сказали такой информации. Сказали до Нового года.